Всем привет! Украинская певица Ани Лорак появилась на публике с новой прической. Впрочем, кардинальная смена имиджа понравилась не всем фолловерам звезды. Видео с выступления и после него опубликовал фанк аккаунт Каролины в Инстаграм. Лорак появилась с необычной прической на праздничный концерт «Рождество с Григорием Репсом, который состоялся в Москве 19 декабря. Звезда пришла на мероприятие в черном блестящем боде с длинными рукавами. Образ Лорак дополнила массивными аксессуарами и бархатными ботфордами на высоком каблуке в тон наряда. Однако больше всего публику удивила непривычная для певицы прическа. Лорак даже сравнили с 72-летней Алой Пугачевой, которая уже годами выбирает подобную прическу. Поклонники певицы неоднозначно восприняли кардинальную смену имиджа исполнительницы. Некоторые фаны засыпали Лорак комплиментами, а другие – критикой.